Означают эти рестарты начало поножовщины. Поножовщина будет, собственно, за выбор страны, как вы можете догадаться. В атаке, думаю, возьмут эту. О, ну посмотрим, посмотрим, посмотрим. Во всяком случае, 51% проголосовавших пока что думают, что команда в атаке выиграет. Ну, Но ножи рассудят, как минимум, у кого будет больше шансов выиграть первую половину, а дальше будем смотреть. От Анди куку, -ку, Сань, как оно? Анди, приветик! Все супер, все замечательно, как сам поживаешь? Саня, когда чемпионат... Узбекистана будет, у тебя есть информация? Да, где-то в конце июля, в начале августа. Ну что, тец на тец, остались Блэкс на лопатках, каждому по одному удару. Посмотрим, кто кого забодает. На лопатках забодал. Выбор стороны за, в атаке, и очевидно, конечно же, что это смена сторон. Ребята все никак не привыкнут. Что... Мотя, я езжу задом в ночных клубах, пишут. Вот это странный у нас Мотя какой, да? Зачем Моти вы так делаете? Вам разве же это, ну, по приколу? <с> Я бы не рекомендовал вам, чисто от себя. Это какое-то странное решение так ездить. <с> <с> вот. Короче, короче, короче, короче, дорогие друзья. Рестарты у нас отгремели. Что-то команда Анви не в полном составе готова к продолжению матча. Там все. Очередные рестарты. Вот. Составы В атаке это Хакуна Матата окош Женя Скорб на лопатках У нас, кстати, рестарты не на лайф Придется немножко подождать Блэк Мясички Сон Дуримар 21 за Анви Думаю, 16-13 в пользу Анви Ну, посмотрим, Самандар, посмотрим Вполне возможно и такое Барби Сайз Марина пишет, ребята, всем удачи от Белоснежки. И белоснежки тоже удачи и ее гномикам удачи. Все, ребятки, поехали! Приятного просмотра вам, дорогие мои друзья. Карта началась. Анви будут атаковать. Анви, прошу прощения, и команда в атаке обороняться. Ну, обороняться, на мой взгляд, конечно, на трене просто. Да нельзя при. В должном упорстве и желании атака забирает 3-4 раунда. Но если, конечно, скиллы равны плюс-минус хотя бы, то забирается, конечно, меньшее количество раундов. Вернее, простите, больше, То есть там 9-6 плюс-минус, вот как-то так. Но кессон! Даблкил на споте Бэба бы установлена. Попытка ретейка. Женя минус кессон. Женя в паре с тиммейтом, там ножки торчат, господи, ножки, ты зачем подставлять 21-й? С деглом еще, кстати, это же вообще вдвойне рискованная ситуация. Выбивают Блэка, Мясич и 21-й остались вдвоем Мясич на нижнем парике, на верхнем в это же время погибает 21-й. Есть хедшот от Мясича, надо дефать. Надо дефать. все, нет времени на деф. Нету времени на деф, все. До свидулечки. Пистолетка в активе команды Анви. Спасибо, Саша, за время, что тебя смотрел. Публике спасибо за тепло, удачи каналу, всем улыбок. Спасибо большое, Юр, спасибо. 16-8 счет будет в атаке в игру. Да? Ну посмотрим, Мишка, а вдруг вы действительно будете правы. Привет, Саня Трихеда случайно выдал, сам в шоке. Ну, медитатор, ну, вообще красавчик. Красавчик, эти три хеда войдут в историю этого турнира, ну, как минимум. Один из ярчайших моментов всего капа. 21-й разменялся сейчас на выходе и сотни. В теории есть возможность вооружиться калашом, да, и, естественно, Хакуна Матату это возможно... Нет, Женя, простите, Женя забирает калашик. Не успевает Хакуна Матата до него долезть но ну, это не так уж и страшно Бомба установлена на Б Я бы, наверное, на месте Жени ушел сейвиться Всех остальных расставил бы под точкой Б В надежде, что они выбьют хоть какие-то девайсы Ну, кстати, и Жене, надо признать Что-то зачем-то полез под точку Б Ну, видимо, девайс не очень нужен Игрокам обороны Потому что ретейкнуть не получится, нет дефьюз-китов. По результату не погибает. На лопатках с Юспом один куда-то в поле выбегает. Ну, типа, странненько. Странненько, господа и господа мы. 2-0. Саня, по-моему, все твои подписчики с Узбекистана подписались из-за игры Узбекистан и Таджикистан. Ну, не только из-за нее. Я вообще-то как бы еще так на секундочку прокомментировал э, 3 или 4. Уже вот точно не помню, сколько узбекских. Турниров. Так что, как бы, да. Так что, как бы, да. Не только из-за этого, так скажем, у меня появилась аудитория из Узбекистана. Но она начала появляться, так скажем, благодаря, да, шоу-матчу Узбекистан-Таджикистан. Ну, пока экономический, очередной экономический раунд от команды в атаке трещит по швам. Чего и требовалось доказать. Мы с вами планомерно переезжаем на первый девайсный раунд, вот который как раз-таки и будет одним из ключевых моментов этой встречи. Если в атаке сейчас его выиграют, то можно надеяться на какую-то борьбу. Если проиграют, то будем надеяться, что эта борьба начнется со счета 5-0, если же все будет немножко иначе и не так, как я говорю, да, тогда уже будем разбираться по ходу событий. Но уже не есть снайперская винтовка. АВП это всегда хорошо, в обороне эта вещь нужная, тем более это АВП стоит на точке Б, куда сейчас будет ставиться акцент. От команды Анви И первым игроком будет, кто откроется по ДВП Это Кессон, ну и мув на самом деле Очень достаточно посредственный У Кессона сейчас получился при открытии Тем не менее, точка Б все-таки, ну, потерялась Ее, конечно, можно выбить Но не знаю, насколько продуктивно получится Все эти э -э действия воплотить в реальность да, То есть хоть и есть численный перевес Но перевес номинален Потому что один лишний игрок а куда его поставить и с какой позиции он сыграет лучше. Блэк, отличный хэдшот сверху. Второй минус от Дурьмара, один от Мясича. И как-то рассыпались немножко Женя со снайперской винтовкой. Навряд ли, конечно, сможет ретейкнуть Мясич. Я говорил же уже много раз, что Мясич очень жесткий чувак. И жесткие штуки ставит периодически. Поэтому неожиданно для меня, в общем-то, что это 4-0. И команда в атаке, увы и ах. Вынуждены провести еще один экономический раунд, как раз-таки то, о чем я и говорил, да, то есть сейчас мы переедем плавно в 5-0, а дальше будем смотреть, дальше будем смотреть. Я за Анви проголосовала и только потом увидела, что в составе Дуримар. Да-да-да, Свет, 100%, если бы увидела, что там Дуримар, то точно не проголосовала бы. Я бы не голосовал за Анви, если бы сразу знал, что там Дуримар. Но я вообще, кстати, не голосовал, потому что владелец канала не может принять участие в голосовании. Анви 21-й с хаешки сносит Женю, уже на лопатках лежит, на лопатках еще одна хаешка жестко, жестко, с гранатометов уже Анви отстреливают позиции, но, тем не менее, оборона все-таки сдает, все-таки сдают позиции, Хакуна Матата убегает на сейв автомата Калашникова, причем всех автоматах Калашников. к сожалению, засейвить-то можно только один. Во сколько лет ты начал играть в 1.6? Ой, 2003 год, в 12 лет. И там, и там очень сильные игроки Ну, собственно, да, когда я увидел, что э, команда в атаке вот так сегодня отыграла первые два матча Я сразу сказал, что прям это будет... Ох, ох, как интересно, интересно Но я, честно сказать, думаю, думаю, что команда Анви выйдет с первого места из группы Вот мне почему-то так кажется Конечно, ни в коем случае не утверждаю, что это так Не симпатизирую кому-то там специально Просто вот так думаю Анализ со стороны 14-8, Анви. <laughs> ну да, до 16 же играет. Акош и Мясич. И снова Акош. Размены, размены. А атака ты между прочим, оп. И подпросела. То самое, дорогие мои друзья, 5-1. Про который я толдычу вам уже вот второй день. Минус от Скарпа И это 5-1. Ожидаемые мной и просто... Любимейшие мои 5-1 Ну, всегда стоит взять 5 раундов Потом команда, взявшая 5 раундов Ну, не может 6 взять Ну, не может Ну, как минимум, сначала нужно 1 проиграть почему-то Классика жанра Классика, классика, дорогие друзья Выпад на точку Б от команды Anvi 21-й, кстати, со снайперской... Ой, дурик! Дурик прячь голову куда-нибудь пониже в следующий раз. Прилетело в нее сейчас, конечно, прострелом. Володя Дуримар идет. Идет сканировать позиции врагов. Остается последним. Володя. Ежик в тумане открывается. И все-таки убивает на лопатках. Есть возможность подобрать бомбу. Но такое, конечно, будет очень тяжело выиграть. Володя. 33 хп было. Разбился с вагона. Ну, Володя. Ну, стыдобей. Ай-яй-яй, Володя. Володя, руинер. Света, привет, Саня, есть вопросы? Я вернулся. Андрюх, привет, задавай, если есть вопросики, я отвечаю. <клево> Он просто непредсказуем. Не, Володя, это отдельное вообще явление в сфере Counter-Strike, на самом деле. Это сверхнеординарнейший неординар человек. Да, кстати, Торонто, сейчас чуть-чуть позже тебе отвечу. Видел там два твоих сообщения, не успевал все никак на них ответить. Сейчас раунд закончится, обязательно отвечу. А, вот, Кисон. После хаешки минус половину лайфбара. Короче, все, понеслась. Понеслась. Душа в рай. Не, это вопрос. А, у меня к тебе вопросы. А какие у меня к тебе вопросы могут быть? Мясич и Мясич. Два минуса и оба от Мясича. Минус от Скарпа по Блэку, но Мясич то по-прежнему живой. А это одна из самых страшнейших угроз, дорогие мои друзья, для команды в атаке. На мой взгляд, Володя Дуримар со снайперской винтовкой. <х Warriors> так бывает. Смотри, смотри, сейчас туда скорб открывается. И Володя Дуримар не убьет в спину сопер. Нет, смотри, полез, за килом полез. и полез за килом. Все-таки сделал. Ладно, убил Скорпа. Эх, Володька, Володька Дуримар. 6-2. Проблемы, вопросы, мало ли. Да не-не-не, все пучком, все тихо, спокойно. А, вот, собственно, значит, первое сообщение. Хотел поздравить наших парней, участвующих в СВО, за взятие Лисичанска. Согласен, присоединяюсь в Торонто, да, есть такое дело. А, и второе сообщение. Играют без инфы 100%, это огромная проблема на этой мапе, в обороне можно по инфе затащить. Не-не-не, ребята играют с инфой, просто не всегда ее, скорее всего, успевают давать. То есть тут скорее проблема в коммуникации, а не в ее отсутствии. Вот так. Саня, 21-й. Это чел-создатель турнира. О, бег по джим Представляете, я это прекрасно знаю. Я это знаю, как никто другой. Женя! С авика. Минусочек. Володька Дуримар добивает Женю. Еще 7-2. Ну, кстати, вот я сказал, что понеслась душа в рай. И нежданно не команда Анви решили все-таки немножко не отдавать раунды, да? Володя хочет курануть. Володя хочет похайпить на каточке. Хочет, он вот, сделать много приятных дел для своей команды. Смотри, смотри, смотри. Пытается начекать, там что-то непонятное. А, Хаешку ему туда под сотню, правильно. Ой, поджимчик. Ой, Володя, смотри, это звездный час Володя Дуримара. Бах, мимо! Володя, все, ноги в руки бежать подальше. Смотри, даже не поворачивается. Бежит, бежит, бежит. Мари, пошел, пошел отвечать, когда всех тиммейтов убили. Ой, зарезали кессона! Боже мой! Боже мой, ну все, Володя Дуримар самая полезная АВП года. Ой-ой-ой-ой. Ну, давайте посмотрим. Ладно, минута до конца раунда. Сейчас Володя отдуримарит оппонентов своих. Ну, топт, я думаю, кто-нибудь услышит, да наверное. Как минимум. Да, вот все. Володя набегался. А еще ведь Володя приходил и говорил, что медитатор бесполезная АВП. Сказал человек, который... Вот так сыграл в раунде. Бывает, бывает. Не, Андрюх, ты не понял, он прям это все, он навсегда прям уходит. Он прям сказал, что смотреть больше не будет, К.С. ему надоел и он вот такой вот есть, расстроился, расстроился и ушел. Поблагодарил меня за все трансляции, на которых присутствовал. Акош! Энтри минус от 21-го в ответ. Второй от 21-го. Третий от Блэка с хаешки. Вы что, серьезно шу шутите? Как, ребят? вот Как это понимать, как это расценивать? Куча фрагов я не успеваю вообще даже никого показать, ребят. Они просто настолько жестко разбегаются по карте, что я при этой разбежке вообще ничего не успеваю понять. Блэк, без девайса. Дуримар с девайсом, но от этого не легче на самом деле, потому что, как бы, сколько бы у него девайсов не было, он все равно с них не попадает. Блэк в наглую поставил таки все таки бомбу на точке А. Ну, теперь надо ретейкать, само собой. АВП и МК. Где Володька-то, Дуримар? Ну, пожалуйста, я же сказал, толк, что у Володи был... толк что у, у Володи был девайс чудом выжил. Просто чудом сейчас выжил Блэк. Его как прям чуйка не подвела, и он не открылся. Ой, успевает! Успевает! Он успевает, Блэк! А, -а, -а, а почему он не стал дефать? На лопатках! Бог ты мой, но он же сел дефать бомбу! Зачем отпустил? Шесть секунд было на таймере. На лопатках дефал бы до конца, успел бы. Ай, рука, лицо Кошмар, просто кошмар Самый обидный момент, возможно, в этом матче Отчасти этого раунда может не хватить, допустим, до победы или чего-то еще Володька, кстати, разменялся, минус от Анви 21-го от тоже один фраг поступил и 4 в 2 Но тут, наверное, Окошу лучше было бы сейвить АВП Но я даже не успеваю сказать никнейм Акоша, как его тут же Ладут отдыхать 9-3 Ну, мне кажется, при таком счете Нет смысла вообще никакого а, Размышлять о том, что будет во второй половине Потому что с такой... Ну, вы помните, что команда в атаке В атаке играют Ну, относительно, относительно. Тем более здесь атака слабая сторона Очень сложно поверить в какой-то камбэк Если в сильной стороне только три раунда Чуть что, приеду к нему воршу, дам звездюлей, заставлю смотреть Юра, Юра, живи! все хэштег Юра, живи Ну, 3 в 4 Можно, конечно, и нужно, по-моему, пытаться ретейкать Двух девайсов нет, один есть Надо поэтому прям... Координатно? Светлана Андреевна Скажите, пожалуйста, что это автозамена переписала сейчас И вы не, реально не думаете, что это слово говорится как координатно 4 в 3 По-прежнему никто никого не убил Какой-то странный ретейк Уж больно... Э, как бы правильней так сказать Больно мирный Саня, кто, по твоему мнению, лучший игрок Узбекистана? Ой, да не знаю на самом деле Я же не всех игроков Узбекистана знаю то есть э, я знаю только тех, которые участвовали в турнирах А сколько их еще, которые не участвовали в них? Что далее, дорогие мои друзья? Далее у нас счет 10-3 И по-прежнему нет никакого шанса на что-то хорошее 21-й все-таки попал в окош Окош там мельтешил на пятой линии Но все-таки был убит 21-й снова! Ой, в ногу! В ногу на no 21-й! Вот какое АВП должно быть! Вот какое АВП должно быть, народ! Володя, Дуримар, Медитатор! Вот какое АВП! Жестко запрыгнул, пнул и все. Запрыгнул, пнул, и больше ничего не надо для счастья. В ногу, не в ногу! Вот, молодцы, ребятки! Молодцы! А мне координатно понравилось. <с -1> Акош минус мясич. Энтри за командой в атаке. Но размена не последовало. Более того, еще и второй минус последовал. 21-й. Его снайперская винтовка идут на точку Б. Тикай села. Тоби и звезда. 21-й. Минус на лопатках. Пачки! Какие... Как, как, как он играет? Как же он играет? И сейчас Володя Дуримар просто заруинит этот бесподобный раунд. Скриньте. Скриньте, как Володя Дуримар руинит. Смотри, в, за, в зад заходит. <связь> Любит нападать сзади. Ай, <связь> Володя. Володя успел только на кнопочку Е e подожимать. 12-3. Итоговый счет первой половины. Брат, когда игра узбеков? А а Ахрорбек а Ахрорбек, прошу прощения Ахрорбек, в общем, игра узбеков Не раньше, чем через месяц полтора Саня, как насчет на 30к? Света комментит раунд А, ну это скорее надо э -э Катку Это надо скорее у Света спрашивать Но думаю, Света будет против <виски> Однозначно ну, на 30к надо вообще что-нибудь грандиозное прям устроить. Прям хочется. Есть мыслишки. Но пока не буду ничего говорить конкретно. 5 глачков версус 5 юспиков, да? Никто не стал какие-то другие. Ой, смотри, какая. Ой, туда бхаешечку. А, ну вот прям сюда бхаешечку сейчас, да, как смотрелось бы хорошо? А, было бы прям. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Володька! Ой, Володя, еще продолжай, Володя! Нет! Два минуса, дорогие друзья, 21-й Володя успевает сделать, далее и их хоронят, и Мясича хоронят, Блэк и Кисон остаются вдвоем, выбивание будет непростое, дефьюз китов нет ни у одного, ни у другого, но Юспы, Юспы все-таки штука бронебойная, более бронебойная точнее, чем глоки. но нужно открываться на дальней дистанции, чего игроки атаки, скорее всего, попросту даже и э, не позволят, да, как вы видите, Акош убегает далеко, Кисон... Нет, все-таки расстреляли. В два глокатора забрали. А кисон дефает. Батюшки мои! Он еще эти вуза где-то нашел. Кисонище! Как вообще это нахрен возможно? Это жесть. 13.3, дорогие мои друзья. Саня, почему у тебя до сих пор нет веб-камеры? Бег, а вы повнимательнее посмотрите видео на моем канале. Очень странно, что вы вообще такие слова пишете. Учитывая, что я э, в свободное от комментирования время... Играю в различные игры и, естественно, делаю это с веб-камерой, как бы вы видели, хотя бы раз трансляцию Counter-Strike или трансляцию, ну, профессионального, CSGO имею в виду, или трансляцию футбольную, или трансляцию хоккейную, чтобы комментатора показывали, да? Ну, далее, дорогие мои друзья Собственно, здесь у нас все становится Чуть менее Радужно для команды в атаке Им там пророчили и 16-13 Дуримар, смотри, с дробовиком но ну, это же Володька Дуримар Ну, там, кстати, и Мясич тоже с дробовиком Так вообще, вот, чтобы не шутя Так вот Это вообще совсем не смешно уже Когда люди с дробовиками Блэк Разменялся Разменялся. Блэк. Оп! Минус что? Минус что? Сейчас 21-го выбили. <звёк> <звёк> вот это отвел. Вот это отвел! Кесон. 76 хп. Сейвить-то. А, есть калаш, да? Ну все, тогда сейв, очевидно. Дмитрий Губерник, никто по сравнению с дядькой ножом. Спасибо большое, конечно, спасибо. 14-4. Вот. Так что веб-камера комментатору не нужна. Ваша задача смотреть игру и слушать то, что я говорю. А не смотреть на меня и на игру. Потому что если вы будете смотреть на меня, вы будете отвлекаться на меня. Вот и все. Саня, когда в код заходил? О, Андрюх! Когда последний раз стримил колду? А это было уже, наверное, год-два назад. Не, вру, прошлым летом заходил, прошлым летом заходил, когда ко мне а, мой лучший друг приезжал, мы любим, когда вот сидим у нас застолье, и после застолья пойти поиграть в колду, прям, или в PUBG мобильный, мы прям это дело обожаем, очень смешно смеешься, спасибо большое Ну что, Володенька, Володенька, дуречек, дуречек, дуречек, ты мой дурачок, кого же убьет Володя в этом раунде, делаем ставки это потенциально на лопатках. Заканчиваются патроны. Нет, Володя все-таки разрывают. Он не сумел. Он не сумел. Он пытался, но не сумел. Ну, точка А потеряна, по всей видимости, да? Ой. <с Harting> Ой, какой неудобный моментик для Кессона-то. Успевает игрок с бомбой пробежать. Кисон нет, все-таки не пускает его в сайт. Скорб забирает Кессона. Далее на точке Б начинается потасовка. Скорб делает даблкил. 4 в 2 ситуация. Месячи 21-й. 21-й 21 где? Вот он, 21-й. Хороший прев, отличный хэдшот 6 хп, 1 против троих 14-5 Это все на самом деле Володя виноват Володя виноват в том, что они проигрывают Значит, больше не заходи, я манал эти обновы. Ничего себе. Жестко. А, экономически. Теперь, конечно, экономически у команды анви Все возможные пути решения конфликта с девайсами в руках закончились. Деньги закончились. Придется теперь пытаться реализовать пистолет. Кстати, точка Ад полностью по сути отдана, да. Игроки атаки начинают что-то понимать. Дуримар! Разменялся, вот Мясич сделать килл не сумел, к сожалению, для мячей и для его команды Попытка прошить, 21-й сделал минус по Хакуна Матате Бомба по-прежнему на руках игрока атаки, на лопатках, и он уже ее устанавливает на точке Б Ну, тут посмотрим, посмотрим, что еще получится из этого 21-й, минус Скорб, бомба поставлена на точке... А, я сказал на точке Б, простите, на точке А Возможно, оговорился Акош со снайперской винтовкой, кстати. Интересно вообще позиционно, как сейчас это все будет разыгрываться. Но два дигла это такое себе прям. Прям вот очень-очень такое себе. Сомчик, спасибо вам большое за 3 евро. Уведомление опять что-то припаздывает. А вот и оно. Спасибо вам большое, Сомчик. Опять же, вы очень-очень человечный человек. Всем бы, всем бы, человечным людям... Быть такими, как вы Как минимум вы Ну, уже такой прям Серьезный меценат у меня на канале За это вам прям отдельное спасибо Просто знайте, что Допустим в моем микрофоне есть частичка вас, так скажем. Опять жесткий экономический раунд. Почему жесткий? Потому что в сотне сейчас перепалка случилась. Кисон 21-й, еще и там даже Володя на удивление успел как-то поучаствовать. Правда, он не там поучаствовал, но Володи он такой, короче, любит везде вот заниматься всякими историями. Минус от Мясича, дорогие мои друзья. 15-6. Это матч поинт для коллектива Анви. Один раунд и победочка. Но этот один раунд еще, конечно, справедливости ради нужно забрать. В атаке-то будут бороться. Будут бороться, но это будет непросто. Тем более, есть обоюдный девайсный раунд, да? Ну, кроме что, конечно, у Скорпа деньжата закончились. Володя Дуримар. Ну, Володя Дуримар не был бы Володей Дуримаром, если бы не пожертвовал собой во имя того, чтобы его соперники выиграли раунд. Так что численный перевес уходит на сторону команды э, в атаке. И они теперь в атаке, да. В атаке находятся в атаке. Аха-ха. Не успевает Блэк сделать ни одного минуса. Запинали Блэка. Ну, запинали, по сути, всех. Мясичи последний. Мясичи взрывают с ХАЕшки. 15-7. Шансы есть. Шансы есть увидеть и овертаймы. Ну и также, конечно, надо понимать, что есть шансы у команды Анви на победу. И причем эти шансы выше, чем те шансы, которые на овертаймы. Да? На оверах. Тут все намного-намного сложнее будет На оверах счет матча уже точно будет невозможно предсказать В атаке Пытаются быстро запушить точку Б Оборона вроде бы частично к этому готова Но только разве что частично Кессон там немножко повыпендривался Одного выпендрежа от Кессона Естественно не хватит для того, чтобы победить Ой, Мясич со скаутом Бам! Мясичу по макушечке 21-й, один против троих Скаут подобрал. Скаут в упоре. Это, конечно, прям такое себе. 15-8. 7. Именно столько раундов еще нужно отыграть команде в атаке. Путь непростой. Будем объективны. Путь не близкий, да. Но пройти его определенно стоит. Как минимум для... Кам, uh, Ух come... uh, ты, Мясич! Мясич хорошо стреляет молоточек. Красивый минус. 4 в 4. Ой-ой-ой, Кисоня! Куда ж ты встал? Кисон-Кисон. Кисон-Кисон! И под флешку сделать ничего полезного не сумел. Ну, там есть, кстати, на прикрытии Блэк, насколько я понимаю, да? Блэк может, в общем-то, сделать какое-то прикрытие, адекватное своему тиммейту, если, конечно, понадобится. Если вообще, конечно, такая возможность представится, да? А, Женя, дабл килл. О, -о, О. Понятно. Понятно, чего же здесь говорить-то. Ну, все понятно, понятно. Мясич последний. Ой. Ой. То, -то самое чувство, когда внезапно Мясич появляется в сотне. Люди падают на спину очень быстро. Тут, кстати, еще один неожиданно в сотне появился. Серьезно. Жестко, жестко, жестко. Ну что, дамы и господа. Медленно, но уверенно команда в атаке двигается к победе в этой карте. Команда Анви, я считаю, если отдадут 15-й, то есть это будут топы... Анви не выиграют, потому что они будут морально повержены. Володя Дуримар начнет токсить. А он вообще очень токсичный чувак. Если он сейчас начнет гореть, он всю команду начнет поджигать. Да-да-да-да-да, синдром 15-го раунда. Вот что значит э, Радо часто приходит на трансляции. Неоднократно я уже такие вещи говорил. Видите, опять Володя кинул дым и такой подумал, что самый хитрый. Ну, оказывается, нет. К сожалению, Володька только лишь энтрифраг позволил на себе сделать. Сейчас точно начнет токсить. Вот увидите. Светлана Андреевна, вы немножечко дезориентируете людей. Неправильно выражая свое мнение. Потому что, окей, я совсем согласен. Но... Не обработка, а сведение. Давай, давайте, Светлана Андреевна, вот так, да. Потому что ваш, ваш голос вместе с песней не обрабатывали. Ваш голос с музыкой сводили. скорпы и кесон. По фрагу. 4 в 3 ситуация. Численный перевес пока что на стороне атаки. Но, в принципе, с одним девайсом мяч, может, конечно, и мог бы попретендовать на игрока, который сейчас потащит. Ну, наверное, уже не потащит. Забрав Хакуна Матату, он показал полностью свою позицию. Ну, и, естественно, туда накинулись сразу прям все игроки в атаке и прям заатачили как надо. Сведение просто термин. Ну, тем не менее, это же все-таки, ну как, это процесс. <клёх> ну, не всегда и не совсем, Андрюх. Немножечко, ну, согласен отчасти, отчасти согласен с твоими словами, но все-таки... Как бы. Как правильно выразиться, да? Обработка это скорее уже мастеринг, да? Все же, все же. А, доработка, да. А, устранение шумов, это уже не совсем сведение. То, о чем говорит Светлана, это было банальное просто наложение голоса подбит. Все. То есть там больше ничего не выравнивалось, по сути. Песня-то едва ли не первым дублем была записана, так что все чеки-пики. Ой, ну вот придирайся к словам. Но ты же знаешь, Свет, я люблю придир... придираться к людям, когда они неправильно указывают на терминологию. Хедшотик, да? Сейчас хороший был хедшотик. Все сводится к общему. Но тем не менее у каждого микропроцесса в этом большом деле все-таки есть свое название. Если объединенно говорить, то да. А если так, то это все-таки такой... Тенкс. Я тогда перестану инфу говорить. А, так это у вас там чуть между собой понял принял понял принял два в четыре два в наво, дорогие друзья, кажется ГГ, <laughs> кажется ГГ накатили нам здесь на лопатках. Ну так шуметь это прям. Ну все, на лопатках уже понял, что такое не вытаскивается. <laughs> Хотя, кстати, забрал Блэка. Нет? Нет, увы, ах, дорогие мои друзья, но это все-таки 16.9. Ну, кто-то, я помню, там пророчил 16.8, это, по сути, было близко, да. Ой, 16.10, извините, я раунд не добавил-то один, да. Тормозилка, тормозилка на ТВ.